Привет, дорогие друзья. Первый, кто зайдет, пожалуйста, поставьте плюсик, что меня слышно. Меня зовут Екатерина, я основательница проекта «Люди вне профессии», и этот эфир мы обязательно оставим. О, здравствуйте. Вот я вам помашу, а вы мне плюсик... О, супер, спасибо огромное, Алина. У нас теперь будут проходить воскресенье утром, вторник и четверг в 7 часов такие микроэфиры с людьми разных абсолютно профессий. Мы обязательно будем интересоваться их стилем жизни, образом жизни, потому что, мне кажется, что образ жизни это всегда база для того, чтобы качественно выстреливать в других областях и держать их в таком неком балансе. Вот. Алина, как у вас дела? Я рада, что вы с нами. Сейчас ждем Анну. У нас сегодня прекрасная девушка, молодая. Сейчас подробнее будем знакомиться. Она работает параллельно, развивает свою СММ-историю. Она помогает блогерам развивать свои продукты, так это назову. Потому что то, чем мы занимаемся, супер-супер. А, вот, то, чем мы, ну, я так скажу, мы, я не считаю себя блогером, но тоже интересная, на самом деле, история, кто такой блогер, занимаемся в социальных сетях, это Ира, привет, это наша возможность делиться своим опытом, да, рада, потом обязательно оставляйте обратную связь, оп, всем привет. Давайте, кто у нас впервые скажу, чем люди вне профессии вообще занимаются. Нам 6 лет, я жду Аню, она подключится в какой-то момент. Ира, а вот можно, кстати, тебе на всякий случай написать Ане в куда-нибудь комментарий к посту ее, что я ее здесь жду. Думаю, что она уже думаю, думаю что она уже готовится. Люди вне профессии это социальный проект. Изначально я его создавала, когда ушла с работы, которая сама по себе была прекрасна, но я явно... У меня фильтр такой, я просто кайфую. Ой, Аня, привет! Которая мне просто не подходила. И начала заниматься сложный такой период осознанности, что же мне надо делать. И в итоге я занялась флористикой, декором. Сейчас мы озеленением занимаемся. Но те эмоции... Вот, Аня, я не вижу, что ты ко мне присоединяешься, как наш этот самый со спикер давай я тебя добавлю вот на те эмоции которые я испытывала ну то есть я увидела разницу эмоций когда человек немножко так потеряешь в своей работе вот так выйти в прямой я не супер гений в этом поэтому могу тут комментировать свои действия и когда человек действительно он попал привет кудрявая какая я нормально нас. Да. Но мне все а? слышно. Угу. Супер. Я сейчас прям быстренько прям буду расскажу и тебя представлю, что дам тебе тоже как это минуту славы. Да. Вот, в общем, и, знаете, я начала, начала с друзьями делиться опытом, как это действительно любить свою работу, да, без всяких вот фальшивостей, и да, в ней тоже встречаются сложности, и даже к этим сложностям ты относишься, ну, просто совсем по-другому, никакого там изнемождения, ты просто кайфуешь от того, что... Какой классный урок, я его прошел вот. И мои друзья начали тоже менять свою жизнь. В общем, в какой-то момент мы как благотворительный проект начали «Люди вне профессии» начали приглашать спикеров, которые вообще из разных областей, но мы чувствуем, что они наполнены своей жизнью. И вот эти люди, они у нас по сей день, каждый понедельник в 19.00 делятся своим опытом. Мы задаем какие-то темы, эти темы у нас чудесные модераторы. Вот Ира выступала у нас одним из модераторов. Надеемся, что она будет вести вот эти наши встречи, где мы сейчас с Аней встретились. Вот. И таким образом мы создаем ну, некий такой положительный социальный эффект. Мы скрещиваем социум с теми ребятами, которые могут дать какое-то вдохновение, информацию для улучшения качества жизни. Как в жизни, так и в работе. На всей прекрасной ноте, да, хочу поздороваться с тобой, Аня, спасибо тебе огромное, что ты согласилась. Доброе утро всем, доброе утро, Катя, очень приятно было а, вообще, в принципе, получить такое приглашение. Я очень а, была тронута, что я как раз вот отличаю, отвечаю всем вашим, а, так скажем, а, как сказать -то? Ну, требования, жестко так ну, требования. Ну не да, да. Я, у меня крутятся требования. Но, наверное, это больше предпочтение, да? Да. <coughs> о, о людях. Этим. И я полностью в солидарности с м, ценностями вашего проекта. Ну, благодарю. Вот. Вот, а немножко, да, я представлю Аню, почему мы ее э, позвали. Если я что-то э, ошибаюсь, ты меня поправляй. А, вообще мне нравится такая, такое блиц знакомства знакомство с людьми, потому что я очень люблю людей, наверное, моя сильная черта. Мне всегда интересно, что у них внутри и э, э, ну то есть мне вот я заметила, что у многих проблема подойти на улицу познакомиться. Мне это в радости, я всегда вот, вот так вот в то есть мы не готовимся к этим встречам как-то досконально, мы понимаем, что нам всегда будет о чем говорить с людьми, но, конечно же, у нас есть такая красная линия. Если там жужжит что-то, вы мне скажите, сильно мешает, я буду искать локацию, я просто в офисе, и там что-то чинят, вероятно, крышу, потому что она здесь иногда течет. Вот, Аня, молодая, красивая, кудрявая девушка, которая работает в Москве Кстати, я не знаю, кем ты работаешь, но ты сейчас расскажешь, да? А, и параллельно Аня занимается тем, что помогает блогерам раскручивать свои Инстаграмы, занимается СММ и продвижением. И почему мы вообще... Э, да, ну, Во-первых, у Ани действительно потрясающий блог, я собираюсь зайти, посмотреть, а у нее тоже интересные принципы и в работе, и в жизни, сейчас подробнее тоже про них я тебе позадаю вопрос, у нас вообще полчаса, поэтому э, думаю, что мы в таком блиц, активном, динамичном формате. Вот, но знаете, я недавно задумалась о очень важной вещи. Я всегда вот есть люди, которые стартуют с очень материальных ценностей. Да, это люди, которые работают, много денег, классное благосостояние. Лера, привет! Благодаря тебе этот эфир случился. Так, я не успела тут всем махать, но я всех обнимаю. Вот. И я, например, стартовала с очень духовных ценностей. Мне все равно всегда было на финансовое какое-то изобилие. Оно ко мне приходило как-то так непредвзято, что я хотела реализовывать даже не через спасибо, вот. даже не через какие-то труды. Вот. И с Лерой мы недавно, кстати, говорили, такая мысль появилась, что вот делать что-то да, изнутри наружу, потому что ты это любишь, и тебе это нравится, этого не всегда достаточно. Потому что таким образом ты как бы вроде реализуешься, но вроде бы для себя. Очень важно да, понять, кому кроме себя ты можешь помочь да, быть полезен в своей деятельности и обязательно донести это до своей целевой аудитории. И вот это донести это до своей целевой аудитории у меня как-то всегда хромало. Мне, например, было крайне лень, крайне вот тяжело как-то внутреннее сопротивление заниматься СММом. Да, вот Лера мне иногда говорит фото не нитей. Я такая, Лера, отстань, какие фото? Вот. Но по факту действительно это очень важно, не только делать то, что ты любишь, но и действительно дать понять своему, своей аудитории, своему потребителю, что это то, что закрывает его потребность. И вот Аня – это такой мостик между тем человеком, который делает, и тем человеком, который принимает. Правильно? Ну, в какой-то мере, да. Но... Я сейчас расскажу немножечко, да. чем я вообще, в принципе, занимаюсь. Mm -hmm. uh, у меня СММ, наверное, в каком-то не очень классическом смысле. <coughs> я работаю с экспертами. Это с людьми, uh, у которых есть какая-то определенная профессиональная деятельность, профессиональные навыки, uh, mm -hmm. и эти люди uh, могут помочь другим людям. <coughs> То есть это люди, которые разбираются чуть больше, чем все в какой-то определенной области. И я сама, сейчас у меня есть проект проявления, в котором я работаю как раз с такими экспертами. И самая главная проблема у этих экспертов, это показать, насколько они любят свое дело. И вот сейчас просто Инстаграм очень сильно меняется, и меняют его люди. Надо всегда не забывать, что это социальная сеть, это не просто машина, которая ставит там лайки, подкидывает тебя в ранжирование или что-то еще. Но в первую очередь по ту сторону экрана люди, и это всегда взаимодействие с людьми. И м -м, эксперты, вот я сколько работаю, а, всегда.. М -м, начинают с каких-то очень сильно полезных полезностей они пытаются сразу взять и помочь человеку но самое главное что нужно понимать человеку которого есть который может понять помочь нужно сначала показать, насколько он влюблен в свое дело. Я работаю с людьми, которые только влюблены в свое дело. По-другому я считаю, что невозможно. Я считаю, что, ну, есть, конечно, коммерция, есть, не работают, а вот именно с экспертами, с профессионалами, и вот им важно уметь показать, насколько они сами по себе классные люди, насколько они влюблены в свою сферу, в то, что они делают. И вот на эту, на эту энергию люди влюбляются в это и идут. И они понимают, что именно этот человек может мне помочь. И я всегда выступаю за то, что в блоге профессионалов в первую очередь должен быть человек. Ну, то есть это, это знаете как, сначала человек становится другом, а потом мы понимаем, что он нам может помочь. Да, да, это такой э, не, не, не совсем даже стандартный российский менталитет, потому что вот э, та фраза, которую ты сказала, знаешь, я как-то несколько лет жила летом в Грузии, и я увидела разницу между э, вот нашими привычками и их привычками. На ресторане скажу. Вот в России открывается ресторан, у меня просто знакомые открывали ресторан, э, и я когда пришла к ним, они мне зачем-то начали делать скидки в счет, э, там бесплатно меня угощать. А я говорю им, слушайте, да не надо мне ваших скидок, я вообще в кайфе, что вы открыли ресторан, дайте я оплачу счет, нормально оставлю чаевые, потому что если не к вам, я бы пошла бы в другой ресторан, но вы еще мои друзья. Это такое оказалось, что очень грузинский подход, Не меня дядя просто грузин, очень грузинский подход к вообще поддержке своих друзей, вот это диаспора, да? Вот. Но я заметила, что я когда-то работала в барной сфере, и у нас всегда вот бармены друг к другу ходили для того, чтобы бесплатно выпить коктейль. Вот это очень такой, ну, в большинстве, к сожалению, в России вот такой менталитет. И то, что ты сейчас говоришь, да, это уже а, такая новая, расцветающая, теплеющая Россия. Я вижу вот этих ребят, я вижу этих предпринимателей, которые готовы покупать у друзей, доплачивать а, деньги и поддерживать свою диаспору. И вот это вот такой менталитет изобилия. Да? Я ни в коем случае не обвиняю там, ни, ни Россию, ни кого-то еще. Грузия просто маленькая, Россия большая. И в большой стране распределить ресурсы грамотно очень сложно, поэтому у нас действительно такой дефицит вот в менталитете где-то он присутствует, да, то есть такое ощущение, что нам чего-то не хватит, хотя всего много, мы просто не умеем это классно распределять и теряем где-то по пути. Вот, поэтому я с тобой очень согласна. А, расскажи, пожалуйста, а вот коммерция, ты сказала, я не работаю с коммерцией, но ведь есть коммерция, которая тоже как бы заходит на рынок через любовь к своему продукту. А, да. Ты знаешь, я сейчас вот наблюдаю за некоторыми аккаунтами коммерческими, uh -huh. и я вижу, что наибольший успех, наибольший успех имеют те аккаунты, та коммерция, где видно, есть основатели, где они показывают свои ценности, где они вот выходят к людям вот так вот, где люди знают и видят, кто делает этот продукт, mm -hmm, mm -hmm. Вот. Знаешь... кто выбирает этот продукт. И... И когда люди видят, с какой любовью даже вот это вот все делается, чьими руками это все делается, вот тут опять же просыпается тот самый, та самая дружба, да? Вот ты начинаешь влюбляться сначала в человека, в создателей, ты видишь, как он горит этим делом, и у тебя уже просто не, не остается каких-то там возражений и чего-то еще, чтобы не купить это, потому что ты вот заряжаешься просто этой любовью. Где? У тебя на самом деле у тебя СММ на грани с ПИАРом, потому что вот то, что ты говоришь, Возможно. Возможно. работает ПИАР и сейчас, ну вот ПИАР это действительно показать, что мы не просто на этом деньги зарабатываем, мы зарабатываем на этом деньги, потому что это нормально зарабатывать деньги на, на том, что ты искренне любишь и предоставляешь на рынке порой лучше всех. Вот да. это такая нормальная здоровая история. У меня папа пчелами занимается. Работает, а работает вообще в сантехническом каком-то а, учреждении. Я говорю, папа, а почему, почему ты на пчелах не зарабатываешь? Ты ведь это любишь. Он такой, нет, это, это вот тоже постсоветская такая история. Да? Нет, как я это люблю. Да, Понимаю. есть такое, что... Ну, сейчас, конечно, это популяризируется уже в другом ракурсе, но есть такое убеждение, что хобби должно быть для души. И да. если я делаю что-то от души для души, для своего удовольствия, это приносит а, другим людям даже радость, то я не могу за это брать деньги. Но это большая ошибка. И мы этим, ну, во-первых, а, чисто энергетически мы ставим крест на своем изобилии через это, потому что люди готовы отплатить нам, да. Кто-то может деньгами, кто-то может там, я не знаю взаимный пиар сделать, рассказать другому человеку об этом, что-то еще. Ну то есть завернуть вот эту вот э, энергию, да. да, закрутить ее, чтобы она пошла. Но да. люди сознательно перекрывают это, и это неправильно. Это, ну, вот это такое, да, я согласна, что советское убеждение, где, ну, нельзя было а, на чем-то еще там зарабатывать деньги, есть вот работа, на которой мы ходим, да, за которую на, нам платят и все, а все остальное для души, все с чистой совестью, там, да, ну, вот это вот все, там очень много убеждений, но факт в том, что люди даже можно сказать боятся вообще это делать, продавать то, что они любят. Женя, привет. А, да, ребят, если у вас есть вопросы к Ане, вы смелых пишите. Привет. Я буду их озвучивать. А, пока я не вижу ни одного вопроса, видимо, мы идем четко попадаем в тему. Будет еще, будет классно, если здесь есть какие-то эксперты, чтобы я на деле могла, ну, раскрутить, показать, что это возможно. А то я, конечно, могу много говорить про воздух, да, рассказывать что ну, Но будет круто, что если есть эксперты, я прям рассказываю, что можно сделать. Окей. Ну, смотри, пока, если вот сейчас кто-то есть, вы, пожалуйста... Ручкой машите и пишите. Но пока можем на мне, потому что я эксперт, эксперт по профориентации. И, ну, в принципе, развитию бизнеса, потому что я этим занимаюсь, и довольно органическим опытом, органическим образом у нас органическое развитие проекта. Кто не знает, есть органическое, есть, есть эволюционное, есть революционное. Эволюционное это когда мы степ-бай-степ понимаем, как функционирует организм бизнеса, и взращиваем его как с маленького, маленького ребенка, да, не перескакивая какие-то этапы. Дальше, когда человек проходит эволюционный путь развития бизнеса, он уже научается действовать инвестиционно-революционно. То есть он знает, какие этапы можно докупить на рынке, да, как аутсорс, а какие этапы точно нужно держать и прорабатывать вместе с командой. То есть таким образом да, появляются инвесторы, потому что они вырос, вырастили собственные бизнес, они четко понимают, любой бизнес растет по одной и той же схеме, мы не уникальны, да, это вот, вот и все очень похоже на развитие личности, на развитие ребенка. Вот, поэтому вот так. Так что, если хочешь, можешь со мной провести свои. Ну, вот. я хочу тут еще отдельно остановиться на том, что вот в Инстаграме есть два пути, да, за заработка денег: mm -hmm. это работать с холодной аудиторией и работать с теплой аудиторией. Mm -hmm. Холодная аудитория — это всякая реклама на открытые вебинары, когда человек приходит, не знает спикера, не знает, кто делает продукт. И здесь очень маленькая по статистике конверсия. Uh -huh, uh -huh. А то, что я пропагандирую, это как раз то, что мы приводим людей, да, холодных людей к себе в блог. Но за счет того, что мы ведем свой блог, рассказываем о себе, рассказываем о своем продукте, рассказываем о ценностях своих, показываем, как мы любим свое дело, за счет этого мы эту холодную аудиторию утепляем, рассказываем им о своем продукте и доводим их до того, что они... Идут и покупают. Пишут в директ, дайте две, хочу купить, куда уже скину деньги. Да. Вот. И это все возможно ну, только на личности. Ну вот реально это возможно, вот не в смысле с помощью чего-то другого нельзя. С помощью чего-то другого можно, но это сложнее. А я как раз в своих проектах учу тому что это можно делать только с помощью своей личности, правильно ее показывая. Да, знаешь, я еще что заметила, ты очень верную вещь говоришь. Всем привет, ребят, кто только что присоединился. Мы говорим о том, как... Грубо говоря, бренд личности продвигать через социальные сети. И вот Аня сейчас сказала, что мы с большей, с, большей, с большим желанием, да, более нам приятно покупать тот продукт, амбассадора которого мы знаем с ценностями амбассадора, которого мы согласны. Ну вот на рынке есть очень классные примеры. Да, я согласна, что всегда все начинается вот с бренда личности. Да, вот я Duars был таким человеком, он ходил по барам и говорил: у вас есть Дюрс?" Ему говорили, а что это? Он говорит: вы что, не знаете этот виски? А он на самом деле был основой, то есть он развивал этот бренд личности, он был первым, кто помог современной рекламе расцветать, да, то есть они делали рекламу очень прикольно. Сейчас задам вопрос, вот это, Саша. Но есть компании, которые умудрились из компании самой, да, из сообщества команды сделать тоже бренд. И вот, допустим, мне нравится эта история, когда каждый член команды является амбассадором. Это очень мощная история. Вот «Вкусвилл» идет по такому пути, потому что, допустим, Андрей а, Кривенко, он очень редко выходит на публику, это основатель «Вкусвилла», да? Он, он такой... Только что е -е -е. Е -е, да, вот он очень такой а, нелюдимый, скажем так, человек. Ну, не то, что нелюдимый, но как бы человек в себе. Вот. И у него бренд-амбассадором является Женя, это их пиарщик. И вот они действительно пиарят команду. Это очень мощная платформенная система. Вот мы развиваемся по мощной платформенной системе. И мне очень... Я, например, кайфую как лидер, да, когда эфиры вместо меня ведет команда. Когда команда начинает общаться со спикерами и продвигает это направление. То есть мне нравится такая более партнерская модель, когда в компании едет все не на энергии одно, одного человека. Да? А когда есть несколько людей, и они а, управляют своими департаментами, и это такая диаспора. <свят> <свят> Мне нравится, диаспора, я не знаю, почему. <свят> это очень мощный такой для меня формат развития. Давай я задам вопрос, как найти баланс между, личными и между личным и профессиональным контентом, чтобы не перегибать в какую-либо сторону. И нужно ли это? Может, нужно перегибать в какую-то сторону? Ну, я считаю, что э, нет таких жестких правил, что, знаете, на многих курсах там, по СРМ, 30% личного, 70% профессионального. Нет, я считаю, что э, на всем личном, все, что у вас происходит в жизни, так или иначе, связано с вашей профессией. А, это ваши <связывая> <связывая> личные истории это то что у вас происходит в жизни куда вы направляетесь <связывая> вот, чтобы прям на, на примерах да, что можно в блок прям, погрузить вот казалось бы вы идете на работу да? <связывая> это личный контент вы снимаете <связывая> а вы идёте. Но если вы расскажете, расскажете, что вы идете на работу, с таким настроением вы идете на работу, и как для вас это важно, и как для вас это классно, это уже другой контекст. Угу. Поэтому я считаю, что тут а, важно преподносить а, свое, а, свое личное, свое жизненное в контексте своей профессиональности. Я очень согласна. Очень согласна, потому что... Угу. Вот это тоже современный тип работы. Раньше, знаете, работа, я как вот профориентолог, раньше работа выстраивалась каким принципом? У нас государство обладало очень мощной энергетикой, да, очень такой, не с плохой, на самом деле точки зрения, диктаторской, потому что социум был в формате ребенка, и ребенка всегда нужно направлять. И вот государство взяло на себя эту роль, и поэтому работа искалась по, скажем так, дирекции государства. Да? Государству нужны там строители. обстроители, строители, да, целые... Да, да. да, вот так, трансами. Вот. А сейчас социум начинает подрастать. Мы уже перешли через, там, наверное, прожили подростка потому что подросток это бунтарский такой период, вот, когда была там, смена власти. да ну, У нас иногда бывают такие периоды все равно, но вот этот подростковый, то ли я в таком слое реальности живу. Знаешь, мне бывает. кажется, что сейчас социум находится в периоде, вот как раз где нужно выбирать свою профессию, профориентации, где каждый а... человек просто ищет свое место, да. где не ему уже указывают место, а где он по отклипу своей души, потому что ему нравится, потому что у него что-то получается, он ищет себе место, и это очень круто. Да, вот слушай, это очень похоже на период, когда в Штатах, помнишь, по-моему, после института или да после института дают год ну, то есть у них есть такой gap year, да, когда дают год, привет всем, кто присоединяется, для того, чтобы человек понял, вот то время, которое он применил, он реально хочет с ним всю жизнь свою связать. И вот мы, вот то, что ты говоришь, да, и я это тоже понимаю, что люди в разных возрастах сейчас задают себе вопрос, а ну реально, а кем я хочу работать, вот как, как я, и, да, вот что внутри меня есть такое, что я могу сделать своей профессией. И вот возвращаясь к вопросу, это Саша, а, the, the, ну, наверное, Саша, прости, если я не так называю, вот, действительно, на мой взгляд, зрелая личность, она не разбивает свою жизнь на фрагменты, то есть вот то, что она внесет в себе, да, в домашнем формате, в формате с друзьями и так далее, она и продает на рынке как свою деятельность. То есть зрелая личность, она всегда целостная. В любой ситуации, и на работе, и дома, и с детьми, и в семье с друзьями, и с незнакомыми людьми она одинаковая, у нее нет раскола. А у нас же часто бывает, что мы дома, там, мягкие пушистики, да, на работе мы стервозные ежики. Ну, это раскол. И вот поэтому я абсолютно с Аней согласна. В какой-то момент у тебя стирается грань между личным и рабочим, потому что ты несешь себя целостного и туда, и туда, и туда. И у тебя есть ну, и дома сильные черты, и на работе сильные черты. Просто на работе ты их продаешь. Потому что, ну, это естественно, что для своих близких людей ты отдаешь их даром, да, это акт твоей любви. Вот. А чем дальше становится, тем энергообмен приобретает просто более материальную структуру, и люди платят тебе не взаимной любовью, да? ну, очень странно от незнакомого мужчины, там, имея любимого мужа, да, получать объятия и поцелуи за то, что ты да, там да. Нет, классно готовишь, да. вот, поэтому он, скорее всего, в твоей пекарне просто купит эту булку за деньги, да. вот. различий-то нет, как дома готовил, у меня есть подруга, она вот как дома готовила, она через нашу профориентацию в пекарню, вот она дома готовила, ничего не изменилось. И богу, просто на работе она это тоже готовит и продает за деньги. Вот. У нас да. еще в менталитете есть очень большое такое убеждение, что продавать вообще в принципе плохо. Да. И я вот сколько работаю со своими экспертами, действительно они боятся. они боятся. Боятся? Они боятся продавать что кто-то что-то плохо о них подумает, что кто-то подумает, что они нуждаются. Но тут нужно разворачивать свое мышление и рассказывать о своем продукте не из состояния нужды, а из состояния изобилия, что у меня есть. А, то, что может вам помочь. Это уже как бы отдача. Вот. А потом уже, э, ну, собственно, организуется да, обраточка в виде денег. И да, я учу как раз в блогах э, не втюхивать купи-купи-купи а вот с вдохновением рассказывает о том, чем ты занимаешься. И да, это, это продает вообще просто выше. Я согласна с тобой. Вот я мастер такой истории, потому что а, здесь, знаешь, еще идет вот человек, который любит свое дело. Он в него очень много вкладывает души, личных ресурсов, денег, времени, да. Вот это у нас три ресурса есть, кто не знает: это время, деньги и усилия. А, и если вдруг у нас чего-то в изобилии, да, допустим, денег в изобилии, значит, мы можем расширяться, вкладывая деньги в чужие ресурсы, которых нам не хватает, например, не время. Вот, и мы так обмениваемся ресурсами, наполняя свое дело. И когда ты вкладываешь свое дело, ребят, честно, во-первых, ты его структурируешь очень классно. То есть ты этот продукт делаешь понятным, рабочим, очень отшлифованным. Ты сам его любишь, ты сам он гордишься. И действительно начинаешь его продавать не из позиции, что он тебе в отдачу денег должен принести, а из позиции, что ты гордишься и ты видишь напротив человека, которому это важно и нужно, у которого в этой зоне проблема, а ты эту проблему можешь закрыть своим продуктом и проектом. В общем, Аня, я с тобой очень согласна. У нас подходит время к концу. Это очень был интересный эфир. Вот, Мы можем еще в будущем повторить, мне кажется. Я с удовольствием. Это потому да. что та тема, о которой можно разговаривать вообще бесконечно. Согласна, согласна. Если у вас есть запросы на эфиры, да, на тему эфира, пишите, потому что вот, например, мышление в формате «Я не могу продать то, что я люблю» — это мышление-ограничение. На эту тему я могу вам много рассказать, Аня тоже может вам много рассказать, это отдельная прямо тема, как продавать то, что ты любишь, да, и заниматься тем, что тебя наполняет, и это же продавать, и не чувствовать себя при этом, ну, не знаю, в какой-то такой ст странный. непонятности. По, -по Да, да, да, да, вот это вот. А, вот, про деньги, да, как их действительно, про границы, которые мы расставляем клиентам, да, когда клиент начинает брать больше, чем то, за что он заплатил. Вот. А, так, какую... А, Ань, можешь назвать правильно свой аккаунт, спрашивают? А... А, так, вроде как в сторис отвечали, просто давайте мы еще разочек продублируем, или там остался осталась ссылка на мой аккаунт. Там просто удобно тыкнуть и подписаться. Буду очень рада видеть новеньких, с удовольствием со всеми общаемся. И, ребятушки, я вот тему написала внизу, я знаю, что кто-то ее может закрепить, да, кроме меня. Я просто не знаю, как это делается. Можете закрепить наверху тему? А, не знаешь, как это делается, чтобы у нас повисло? Да, да это, это, это, это нужно а, нажать так. и нажать, закрепить. У других нету такой... А, прикрепить комментарий. Ну, это прикрепить комментарий. Вот, прикреплено. А, спасибо. Вот. А, в общем, ребят, вот постом, да, я сейчас это выведу, сохраню этот эфир, он у нас будет в посте, насколько я понимаю, я не супер сама. Соответственно, пишите вопросы, пишите вопросы Ане. мы там еще раз укажем корректно Анин Инстаграм, чтобы вы могли с ней познакомиться. Ань, спасибо тебе огромное. Может быть, а, там в, на финалочку ты пожелаешь что-то аудитории и скажешь там, я не знаю, две важные составляющие качественного СМ. Ну, я еще раз выражу благодарность, что вы меня сюда позвали. Очень ваши ценности, очень классно, что они сошлись у нас. Что хочу я пожелать? Во-первых, чтобы люди занимались своим делом несли его в маску и не прятали от людей свою личность. Потому что мы все люди, мы покупаем у людей. В первую очередь. Поэтому я хочу, чтобы у, вас, чтобы у нас в Инстаграме было как можно больше интересных, классных личностей, у которых хотелось бы покупать все, что они делают. Супер. И два составляющих э, нативного, хорошего, доброго и популярного сама Инстагра... в Инстаграме. Тут я думаю, что классный продукт и сильная личность. Здорово. Супер. Аня, спасибо. А Все шикарный... остальное уже дело механики. Это не, ну, не столь важно. Ясно. Спасибо тебе огромное, души, классного тебе воскресенья, процветания твоему блогу и общения тебе с талантливыми, мощными предпринимателями. Спасибо, и вам тоже всего доброго и развития. Если что, обращайтесь, проконсультируйте. Благодарю, благодарю. Пока-пока всем.